Мам, все хорошо? Тебе скучно? Mm -hmm. Можно и так сказать. Может быть, ты хочешь помочь мне сделать видео? <клёвый> Нет, не хочу видео. А что ты хочешь? Я хочу Инстаграм. Мама, ты уверена? Инстаграм. Мама, я не думаю, что это Инстаграм Мам. Инстаграм Окей, мама, что ты знаешь об Инстаграме? Туда можно выкладывать фотографии еды. Инстаграм. Это больше, чем фотографии еды. Это приложение, в котором ты можешь выкладывать фотографии короткие и короткие видео. И ты меня не слушаешь. А? Что такое? Шаг первый. Нам нужна крутая одежда. Шаг второй. Нужна крутая локация. Возможно, где-нибудь снаружи, где много, очень много света. А еще туман. Много тумана. Но потому что у нас всего этого нет, то мы просто возьмем стену. Окей. Okay. Далее шаг третий. Нам нужно выбрать хорошую позу, чтобы эстетично смотреться на фотографии. Существует множество разных поз, которые мы можем тебе подобрать.